и всем привет на канале Герлобаза из Ютуб и сегодня я записываю один снова один это да позавчера я выслал ролик где мы играли в Кукинг Симулятор и хм, я думаю, и вчера я думал что лучше снять предложение либо снять что-нибудь новое. А рождество уже прошло. И Новый год уже прошел. Хм. А я даже не снял даже э -э вот, роль про возвращение Нового года. Хм. А думаю, а что не снять вот такой ролик? Ну вот. И у меня на канале Генрадуа звездки И я. Говорю. Поставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик. мы начинаем. Так. Что тут? Я знаю. Видите, Рождество. Марта Победите Джейсон. О, Николас, наконец-то пришел. Праздничный стол с выпивкой и еду. Если что, то второй этаж. На втором этаже, ну все, иди. Ок. Деред, привет. Дрона. Там, там Элизабет. Мар... Марта. там Элизабет Март. Марта. Марта. О, привет. Ладолка, если... Из... Что слива? Нужно специализировать. Я не хочу Ну привет. да Ричард. О, привет, ты как? Да нормально, слышал, что Новый год могут отменить. Да, слышал. Но я не думаю, что какой-то президент сможет отменить Новый год. Ну да. Кстати, тебя там Элизабет звала, она на улице? Окей. как, братюль? Да нормально. Ты слышал, по телевизору говорили, что президент хочет отменить Новый Год. Я не думаю, что это правда. Ведь Новый Год – это легендарный праздник. Он не может... Не может же какой-то президент отменить праздник, который был всегда. Впрочем, да. Вот. Такой Николас не нравится. Слушай, сходи в кладовку, привези мне рожицы. Может гирлянду подправить? А я уже принёс? Спасибо, братан Вот сейчас я сделал нормальную гирлянду. Спасибо. Пойдем, я поговорю с ней. Ч мне делать-то? А забыт? сестра Марты. живой? от э -э боли. Вроде бы да. Вот только голова разголодца это. А что вчера было? Впрочем, когда все сели за стол, у меня сгорел телевизор, там очень надомело, и мы пошли в кафе. Президент принес свою речь, а в конце добавил, день... Americans, I am proud. Good the new, the new year. An official close holiday after close with someone we related that productive. Convers to not percent on New Years. Have have a good weekend. Look on potential депутатом и решил что новый год нужно отметить ведь люди в это время не работают что ударяет экономику страны чего то есть они не шутили похоже нет вот что вот чтобы не было я верну новый год ну попробуй ограники президента не дают Проход. А кто пытается качать правила, а попадать под пушку? Я все же сделал, я все же смогу. Я думаю, тебе стоит отдохнуть. У тебя дома кто-нибудь? Да нет. Рители на Новый год в Турцию свалили. Сестра Митс. Не хочешь пойти ко мне? Медсестра сказала, что ты очень ударился головой, и в любой момент можешь упасть в давление. Если так будет, лучше, то да, конечно Доктор сказал, что тебе нужно выспаться Э, ты ведь не положишь меня на пол? Не, можешь проходить в комнату на чердак, будешь как Гиппер. А мебел где будет? А мебел будет тут, все, все, иди, поздно уже Окей, я поспал, уже мне нужно уйти Я лучше поеду посплю Ха! А реально тут кривой? Как вам ссылка на Нормально? да, а А что будет, если? А, пошел, пошел. Ну, пошел. А, о. Левое дело, левое дело, говорит. Мне нужно прийти к президенту. Ему нельзя. У него сейчас э, работа. Не знаю. Почему интересно? Работа? Не придумали. Ну ладно. Продолжаем. Протянуть купюру. Нужно туда прийти. Хорошо. Хорошо. У меня есть идея, как. Тебе попасть в президенту, но нам нужно дойти. Тут недалеко из кафе, нам туда. Ну хорошо. Вопрос, ты думаешь, меня не бесит? Да, я первый на митинг вышел, только вот понял, что все это бессмысленно. Он не подумается. Так что там по поводу идей? Что вывернуть праздник нам нужно ску... Группировать Я поработаю над охранником охраны, мой друг вырубит всех снайперов. Тебе нужно будет пройти в офис, зайди в комнату президента и застрели его. Что? Я никогда в руках оружие не держал. Я не смогу. Сможешь. Если ты хоть кому-нибудь скажешь про наш разговор, тебя закопаю. И тебе... Теперь тебе нужно подойти к шесткому, вот дай ему... Ты сто баксов и попроси продать оружие. Затем иди займу свой сводик. Хорошо. Слушаю, здравствуйте. Вы что, хотели? уже дохотели Протянуть мятую сотку. Здра сразу бы так и сказал. Так что хотел? Мне нужно оружие продать да тогда пройдите со мной шеф-повар вкусная курочка на Новый год уже нагрели. подходите покупайте там. 1 зеленая жвачка и автор надеется что это крахмал мусор мята купюру 100 мусор мусор Чего прям бабла нету? Я тебе без денег ничего не продам. Вон, иди в урни поройся, тут богачи, богачи постоянно ходят, может деньги кинули. Чего там? там? Алиса будет. Я слышал, что ты уголи э, с моей. В общем, если встретишь этого придурка, не убивай его. Просто выруби. Когда ты прикончишь этого придурка, я обязательно приду. Какие люди, Николас? Как, как Новый год? Как спас Новый год? Ты хочешь мне что-то сказать? Да. А сейчас скоро мы едем к президенту. Ни, ни хрена, нихрена. Тогда если ты его свытишь, э, застрели его. Да, банально застрели. Хорошо. Когда вы пришли в офис, поступило словечко, что-то президент решил отдохнуть в местном пацовском клубе. Вам пришлось прийти сюда. Спасибо. Ты кто? Коль польто, Э, Выносил удар кулаком по шее, президент упал. Прибежала Марта и охранник, вы начали праздновать. Но вдруг президент снова проснулся, вы мертвой. На полу остались два влюбленных тела. Плохая концовка, конец. Пока. Хм. Что будет, если убить его? Ты зачем тебе это? Ну давай, убивай. Что? Нет? Не застреляй? Вы убили президента. Что, же это хорошая концовка? Президент мертв. Но Новый год, снова праздник. Позже пришла Марта и тот охранник. Вы подпраздновали конец. Толь пальто иди сюда На себе Концовка, блин Классно, конечно, я отпраз отпраздновал год. Убил, пр убил президента. А там что? Давайте звоним туда, вот сейчас посмотрим, что там. Ну ладно, будет прощаться Спасибо полгенералом с ним штук Вот. С вами был Гермадос Ним Ступ и всем пока-пока.